Значит так, Гик, так ты со мной. А я думал, что ты мне друг. Ну хорошо, ты думаешь, что я не смогу? Ты недооцениваешь меня. Создаем проект в Атоме. Добавляем HTML файл, стиль скрипт. Ну что ж, снова пишем начальную HTML разметку в HTML файле. Добавим метатег э, Waveport для адаптации верстки под мобильное устройство. Подключаем стиль. А ниже в подводе два чего скрипт-скрипта. Наш и GQuery. Немножко поверстаем и напишем пару стилей. В нашем JavaScript скрипте мы обрабатываем нажатие кнопки и запускаем с помощью таймера интервала будущую функцию. Создадим функцию Start, выше объявляем и присваиваем значение переменной i. 1007 это написал для того, чтобы у нас цикл начинался с 1000. Пропишем добавление h3 заголовка в body. Перед п отнимаем у переменной 7 а выше в условии если переменная а, и меньшая 0 то нужно будет отменить таймер интервалы без музычки как-то кам мильфо поэтому добавим кому зону Готово. Давайте теперь станем настоящим дедом инсайдом. Я yeah. Ну и на этом закончился этот ролик. Принимайте и вы участие в флешмобе, пишите 1000 минут 7 на любом ЯП и публикуйте видео на YouTube с хэштегом Дед Диабло. Ну или кидайте ссылку на ваши репозитории хитхаба в комментах. Кстати, код этого проекта тоже находится на хитхабе, ссылка есть в описании. Всем удачи и пока!